Министерство культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, кинокомпания «Сахафильм», муниципальное образование «Намский ЛУС», окружная администрация города Якутска. Старый мир рухнул на моих глазах. Война связала и сроднила много судьб, еще больше разрушила и разлучила. Однажды ночью нашего папу увезли на черной машине. Больше о нем мы ничего не слышали. Здесь так много снега, так красиво, мам. А долго еще? Я устала и хочу есть. Потерпи, моя хорошая. Я тоже устала. Скоро приеду. Еще. Маме не хотелось рассказывать мне о том, что случилось. Наша семья была объявлена врагами народа. Наш дом оставался позади все дальше и дальше. Мы тогда не могли знать, как же нам повезло, что отправили нас так далеко. Только по этой причине меня и маму не разлучили. Мам, ты заболела? Нет, малыш, просто кашель. Кажется, приехали. Терапиям не кетесь? Да, я не знаю. Нарабах. Нарабах. Горь. Беякат уекуттер калбиттер. Бес, конукта агита, икки сылгы бутын мэліп биттер. Бөрелады? Я не даете, а негарагала нуран бери актера сватать. И как так-то актер? В моих домой гене арсен не барос. Мы с огрутан к с когалбид нучи дактара. Эн нелекаритлар дарен. Он у меня да. Откуда? Меня зовут Зоя Тихомирова. Я с Урала. А это моя дочка Оля. Ей 9 лет. А? Меня зовут Зоя Тихомирова. Я с Урала. А это моя дочка Оля. Ей 9 лет. Да хорошо. Кемняка, как бы ты их поймал. Видишь, я не уелден А райти. Берела с коню куста, хозяйинду. Огонь ⁇ к доктора. Нам казалось, что путь наш закончен. Но Федор Назаров повез нас дальше. В глушь, к старику Нюкусу и его невестке Алене. Сын Нюкуса ушел на фронт бить фашистских захватчиков. Нюкуса и Алена жили в ожидании весточки от него. Знакомство с ними нам только предстояло. И те ответили, что Мардий принимает меня. Видите, калем ну, да, Пог早 Marchхолке вот эта染ка, analyze У как-то надёгым,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 вот а не на рынке, не на рынке, а а на а на рынке, а на рынке, на это, Мама, здесь будем жить? Мама боялась, что в ту ночь мы могли остаться на улице. А я очень беспокоилась о здоровье мамы. Мне кажется, она здесь не рада. Ну. No. Ну что ты, я же рядом, значит, все будет хорошо, да? да? На заре мама уходила с тетей Аленой на ферму. В доме я оставалась одна, со стариком Никусом. сахарба. У Нюкюса не было внуков. Наша дружба с ним началась. С кусочка сахара. Сахар тогда был большой редкостью. Время было не сладкое. Спасибо. сахар. Я потом с мамой. Меня Оля зовут. Оля. Уолджиенда, эй, дядем Уолджиенда, эй, меня Нюкус, тем Нюкус. Нюкус? Нюкус. Меня Оля зовут, папа так назвал. Он сейчас далеко, но он пообещал за нами приехать. Мы у вас не надолго. Тух тух, че ты мол? И девять морог. Тебе дохдили не бить. Сайгинис, сайгин, хлеб, сайгинис. Дни тянулись за днями. Папа все не приезжал за нами. Мы оставались здесь вечными гостями. Мы понимали друг друга, и я, как могла, училась всему у Никуса. Жизнь тут была похожа на жернова, которые крутил дед Нюкус. Для меня и мама она была тяжелой, для Алены и Никуса привычной. Постепенно мама и я привыкали к новому дому. Тетя Алена и дедушка Нюкюс приняли нас как родных. Для меня и мамы начиналась новая жизнь. его. Тебе станет веселее. Моя хорошая. Потом. Потом, ладно? Мне скоро станет легче. И ты для меня его сохрани. Хорошо? Хорошо. Обещаешь? Ну, конечно, обещаю. Eagles, Однажды я видела беспризорных, детей без родителей. До войны их было много. Во время войны стало еще больше. В то время государство стало организовывать детские дома по всей стране. Дедушка и тетя Алена, несмотря на свои старания, не смогли оставить меня у себя. Меня увезли в один из таких детских домов. уранка вис это это вала вне его партнер с он он он он и он Она в больнице Болеет Придет Президиум Верховного Совета СССР. Указ с 6 февраля года. Каждое утро в детском доме начиналось с политической Курганской информации. Государство ССР. активно воспитывало в нас граждан. Ирина Георгиевна точно знала, кем мы должны вырасти. Об области, в Мирон Иванович... Хотел видеть в нас личности. Он учил нас думать и позволял мечтать. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Садитесь! Ребята, сегодня у нас... Сегодня у нас, ребята... Ирланд Иванович, салаты, да? Салана. Угу. Сегодня у нас... Очень интересный день. Итак, представьте себе, что все вы уже взрослые, чем-то занимаетесь, чем интересуетесь. Какова ваша жизнь в будущем? О чем вы мечтаете? Сегодня мы напишем сочинение на тему «Кем я хочу стать?». Вот ты, например, Коля. Тракториста. Молодец. Трактористы нам очень нужны. А ты, Лиза? Валерий Ильиной. Умейте уважать мечту другого. Каждый имеет право на свою собственную мечту. И если упорно трудиться и работать, я то учусь. мечты обязательно сбываются. Товарищ дежурный, я. раздать листочки. Все берем свои карандашики и начинаем писать. На тему «Кем я хочу стать?» Берон <говорит> Да, Кеша. <говорит> о, Кеша, ну че, На русском языке. На его уроках мы забывали о том, что идет война. Забывали, что мы сироты. Мы мечтали. И кем как бы мы ни хотели стать в будущем врачом, трактористом, балериной или даже капитаном, мы думали о главном. Вырасти, получить знания, чтобы приносить пользу государству. Вот. Комсомолец Миша был вожатым нашим лидером. И вдохновитель. Старшие воспитанники опекали нас, младше. Дверь Мне было трудно общаться с другими детьми. Незнание языка мне сильно мешало. О, О, Оля. Чего тебе? Очень-не-не. Не, не. не написала, что ли? Угу. Почему? Я русская... язык Надо. Ты хочешь, чтобы я поняла? Хорошо, я помогу. А ты мне поможешь получить якутский язык. Понял? Тарактор у нас называют железным конем. Тарактором смогу заготовить больше сена и дров для коровы и лошадей. Я буду работать для нашей Родины и Победы. Коля молодец. Садись. Твердая пятерка. Ребята, все молодцы. Вот Света хочет стать врачом. Маша – учителем. Дима – капитаном корабля. А вот Кеша – Кеша неизвестна. Кеша. Сочинение надо будет строить, у Того своего. Мирон Иванович. Да, Оленька. Он напишет сочинение. Я ему помогу. Тогда сделаем так. Вероника, Оленька, поменяйтесь местами. Надеюсь, рядом с тобой он наконец-то научится говорить по-русски. Кеша. Оля, ты Вера. Он накоражет болтым курдок. Идете? Вот видите, ребята. У каждого есть мечта. Каждый хочет стать полезным и нужным человеком в нашем Советском Союзе. Мечтайте, стремитесь, ставьте перед собой цели и добивайтесь их. Будьте смелыми. И я уверен, что из вас получатся хорошие и честные люди. Так ведь? Да! Военная время была не та. Берекиаса нук. Берехтах. Драва, еде. Анчик. Ну, Оленька! Здравствуй. Как дела? Хорошо. Молодец. Че? Он нук. Хасун, бересиде так или так. Берем, Вот Тай, Гивер, не рассчитывай, каладжие, Анчик. таран, Да, Кеша, Оленька, передайте вот этот материал Фёкле Степановне. Из этого материала она должна сшить нам очень красивый красный флаг для нашего детского дома. Поняла? А не дойдет? Степановна, джангем берь. Монтанке не было агтики ехта. Эйдет, эйтен? Хап. О, Фёкла Степановна жила одна. Её единственный сын погиб на фронте. И всю свою любовь и заботу она дарила нам, детдомовцам. Кюнь, дёгалор, бигун, бэлэй тюгэн. Бихиги, кентуттаритиллячибит, кхылар, мякаккатикар кирэн. Я дойдутун, кэмэскюю барарболла. Кинэ бихигине, тапталак дойдутутун. Вошесткой а и жертвен бега стях тerten к калегам. Белый гин совет серафим никитичка. Че, Дяденька, дяденька, а моя мама меня скоро заберет? Что? А моя мама меня скоро заберет? Скоро, милая, скоро. Выключил баста, да? Какая там? Выключил баста. А ч ⁇ не е ⁇ Сыр ⁇ г на он, да? Ты то И не говоря мне, я не хочу а вот бар кем политика Бабы керенеры, ла. не Нар, Ангарда с ним сатея оттам сойдётся. А чё мы едем? Куханку вертят деньгам да. О, вера брата чугай. Саха серин сайннар, вер дюкё гуяр. Холобуро ностра чаттаре биги. Веретен, итэн тагиректа апуд. Максимнах, если идёт кордук чулу жану. Он муаптақ бар ақап. Кенлер народы истек түрі. Умыннын да. Кенлер терабит дойдылыр агар тапталлара. Сықа народыгар беренелері сарбақтан ма. Good deal. Um. Кем ты хочешь стать? Кем ты хочешь стать? Ладно. Что ты любишь делать? Что ты любишь делать? Турбон. турбун Бу-бу-бу, да бу-бу-бу. Ладно. -бу ты будешь... Будешь... Будешь геологом, как мой папа? Записывай. Я хочу. Нет, хочу пишется через о. Тылк тун, востор воток ламни, он налором нукту кто, слытан сломни, миге на негр тон алтун, теленнях сухга, канем с крафа шистин, какая дыха психга, уйгутуда дану сок, ухктом он натуром, аргитиен санатасок. А карсы курием. Он вонна о, дойдом, билебен. Эн сорок толером, толырум. Ата-аннах доқсын табебен. Аргы инегер уырум. Аспы тиралар бын саныем. Ақтан әйген Туран саналы Иллер. Кимин билярту. Уй, Ты бывай, ах, кими. Киолотин, Вот, кахука, Кимин Кеша. Турон, когда Кеша, и там сюда, где геолог был, пумбаров не сюда. Понятно, что? Понятно. Барри, из на... Her evinde gidiyiz, her evinde gidiyiz, yede, yede, yede Haydi, haydi Haydi, haydi Yok bu Aparan da biter, iki kul hele hele var mı? Kan Bölüydü, tüyü Sol iz batı Oh, kestime kurduğun Ceh, baran kırıyo Harap Мин билебин, донгат аркады яқтара, бардым кумуяр. Сөп. курдук, күрдік, қаз бейдей қарамай. Айылғаттан көңілін қарысытыр. Көмчіләне тардыгар. Онтон омук, нация. Эми өскі бәйетін бас білбәт боллағаныр. Конголийцы вооружены сюринсорок тонн. О, бедный новатор! Беги, кайе то угорь! Уйдя к птикам, каллаф то барды. Сердек, раса, на... Анда, твоя танда, хоть торботте. Она была... Береги умну мовту Мирун Иванович был чем-то похож на моего папу. И однажды за ним тоже приехали. Больше о нем мы ничего не слышали. <сохлевый> Мирун Иванович оставил след в душе каждого, кто его знал. Такой человек остается в памяти людей навсегда. Энду. Эн Акар. Эн Он он. Эн. Бегельник Хайдах. К не самой белиле. Ого, Мишка, мой Мишка. Кыск, Антон, Иванович? Елена, как на полу иди с Узнав о том, что с мамой что-то не так, я забыла обо всем на свете. Для меня было ясно одно. Я должна быть рядом с ней. Никто и ничто на свете не могло меня остановить. Пойду. Да не так то Я сказала, не пойду. Не хочешь помогать? Не надо. Я сама дойду. Оставайся в своем интернате. Мама там, мама там, мы ехали к туда надо идти, пойдем, пойдем. Помню, как-то папа сказал мне, друг это тот, кто однажды заступится за тебя и не даст в обиду позже. Я не считала Кишу другом. не зная, почему он пошел со мной. А еще папа говорил, друг может идти рядом, а ты его можешь не заметить. ша такой спасибо что ты пошел со мной а, -а, -а. Где твоя мама и папа? Мама, мама умер. А папа умер. Моего папу арестовали из-за того, что он враг народа. Враг народа. Этого слова боялись, как заразу. А Кеша не испугался. Какой же ты враг народа? Дети не могут быть врагами. Одна. Меня и Кешу, конечно же, потеряли в детском доме. Анчик и Федор Назаров вели поиски по всей округе. Вожд ⁇ Миша со своим другом Никитой случайно нашли нас полузамерших в стогу сен. Они обогрели и накормили нас.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 Ты куда? Ты куда? Что он Ай, нормально! То кто мулато? Не все! Не все! был? Не все! С воской! М.Б. Анцик, он, буй, не я тут людей узнать? Ок salahите меня! Миша, окволы открыли это. А кто? Миша… А именно он он мог найти их на Ее большие бисы на зарплаты. У меня жизненно Из них идет один номер талигат.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 Анбар Ланг, Горбали Чавен! Как Иен? Балтун Чалгавен! Анбар Куденганина? Анбр Куденганина? Анбр Куденганина? Анбр Куденганина? Анбр Бейте, альчик күйрес. Былырын, кине, альбите, альчик-та. Оганитен, балты мэрбу батаға, альбите, альчик-та. Идите, осы күйрес. Бұсыркетер айтыр Манна бей ритуай сын ала ақ кейбар еті. Кене народың туғығар кығылыр еті. Мен кенене қолы бұрмасы тұрым. Энна харап, банджеттіргер дүйін деген. Отты Мирон Иванович, кене тоғы бұрытағы. Кене бей ақпары тұгар, сұрды кәрелі береді. Тоқсы көнінде Бесплатно! Бесплатно! Бесплатно! Бесплатно! Бесплатно! Бесплатно! Бесплатно! Серииттен коданманны бейн чонгым кыркгы хачаан. Энна хара. Бейн фашист кэдэннеяк. Мин народу нтуху бар. Мирон Ивана ич күрду. Бөлерге бөлэнммін. Онтэнэ? Мөлөн! Энтэнне ағыма бэдах! Тул! Мы никому не говорили о том, что произошло в тот день в Балагане. После этого события милиционер Федор Назаров ушел на фронт. Миша и Никита тоже ушли вслед за ним. Назаров не вернулся с войны. Я не успела. Я плохо помню, как началась война Но хорошо помню, как она закончилась Я, Оля Тихомирова, благодарна якутскому народу За теплоту и за жизнь Каждый из нас в этой войне потерял близкого человека А то и всех разов Но жизнь побеждает смертью мы, дети, выросшие без родителей военные годы, доказали это. Кеша, постой. Вот, возьми. Сахар, это тебе и твоей новой маме. Иди. Мы не дети войны. Мы дети победы. Мои ровесники Дуся Степанова, Афоня Мунхалов, Дима Похов, Вася Кладкин, Дима Миронов, да и другие дети, воспитанные государством, стали выдающимися людьми. То страшное время научило нас быть стойкими и не отказываться от своей мечты. Дети победы выросли и стали примером для других детей, детей уже мирного времени. Ну что тебе еще сказать, моя милая? Все эти тяготы, голод, холод, страх и смерть стоили этого счастья, стоили тебя, лишь бы и дальше был мир.